ходить на Здравствуйте, андрей андреевич вы говорили что когда просыпаешься утром нужно сначала умыться да. в начале лицо после чего руки или в начале руки после чего лицо если вы считаете что на вас кто-то влияет нужно набрать в правую ладошку и вот так за спину брызнуть водичку потом в левую и тоже назад если вы девочка и вечером приходите домой и долго гуляли м -м, в короткой юбке то вас могли тоже сглазить, после чего на протяжении 3-6 или 9 месяцев такой сглаз может проявиться в виде сыпи на лице или на теле. Это сыпь от того, что вас сглазили. Убрать несложно. Перед тем, как утром пойдете на унитаз, необходимо потерпеть, подойти к водичке, набрать в правую ладонь и брызнуть на левую ногу, в левую ладонь, брызнуть на правую, после чего брызнуть через левое, через правое плечо, помыть вот так руки, и умыть лицо. Таким образом будет все убрано. А у меня такой вопрос. Часто я посыпаюсь 4-5 утра в туалет, потом иду досыпать. В какой момент умываться? После первого или после второго? Если я иду в 4-5 утра в туалет, то это первые признаки, что что-то с организмом не так. Потому что человек ночью должен спать. И что же такое необходимо делать? Необходимо определить, может быть, меньше водички пить, или может не кушать на ночь, или может высокая, высокий инсулин, или может у вас там высокая глюкоза. Обратите на это внимание, потому что так происходить не должно. Человек должен засыпать в определенное время и просыпаться утром. Ночью он должен спать. Тем не менее, если там ночью хочется по маленькому сходить, это может быть заболеваниями почек, если по большому, это может быть несварение желудка или несварение, что-то с кишечником, дисбактериоз, допустим. И это все необходимо вот так устранять. Но тем не менее, если вы ночью идете и вам необходимо в туалет, то не нужно умываться. Умываться и вот так мыть лицо, руки необходимо перед тем, как вы выйдете в люди, выйдете в свет, выйдете куда -то. Вообще, что это такое? Это, знаете, как очиститься, это как духовное очищение также и с мантрами очень часто происходит и с кодами вот для чего человеку читать мантры или для чего человеку читать коды это знаете как пообщаться с богом это как чистить зубы то есть человеку необходимо прийти в какую-то норму в более наверное водухотворенное состояние настроить себя на то чтобы не быть вредным зверем нервным там или еще кем-то иногда это необходимо со временем когда сознание и э, чувство привыкает к этому надобность или потребность в том чтобы заниматься ежедневно отпадает и просто живешь вот естественно как нормальный э, абсолютно э, нормальный человек то есть нет необходимости утром заниматься читать коды и так далее основная медитация в такой момент это медитация просто радуясь жизни восхищаясь от того что что-то прекрасное в жизни